Как бы, я чуть-чуть тут поиграл вне серии. Вот, и начну с самого такого очень интересного, потому что я тут чуть-чуть... Э, э, собака, как то вылезла? А, я понял, как то вылезла, сейчас расскажу. Короче, я тут им увеличил загон. Вот этим вот. Овцам и курицам. Вот, свиней я пока не трогаю. Так вот, короче, я еще поубивал коров, потому что их было слишком много. Так вот... <кх -кх -кх знаете, чё, Я оставил одну большую корову. И эти маленькие телята ее просто запихали. Пипец, они прям сквозь текстуры проходили, мне приходилось их убивать. Блять, они ее запихали, пиздец. Они ее просто выталкивают из загона. Она, понимаете, она сквозь текстуры проходит. Просто посмотрите, зачем я одну оставил корову? Блин. Вот дерьмо. Это трэш. Короче, вот просто не очень получилось. Также я чуть-чуть задекорировал наш дом. То есть вот здесь я постил ковер вот такой а, темно-зеленый. Вот здесь я поставил вот это. И вот самое главное, я очень немного обустроил а, второй этаж. Потому что мне под прошлым роликом написали о том, что типа, Лола, Саша, уже 16 серия, а у тебя дом все пустой. Вот я вот такое вот очень интересное логово сделал на втором этаже. Вот тут ящички, это как желези да, жалюзи называют, да, жали, ж, или жалюзи, Желези. да, все, я правильно сказал, надеюсь, а прикиньте, неправильно, ну запутали, короче, меня уже, ладно, не в этом суть, короче, ребят, в этой серии я попытаюсь сделать энерголук, если он у меня доступен, просто я смотрел обзор модов, Потому что я уже не знаю, что делать дальше. Ибо вот все, на этом мои базовые знания там у крафта закончились. Окей, надо бы еще найти... Надо бы сначала вообще как бы этот освободить э, место в инвентаре. Чего? Что? У меня Майнкрафт с ума сошел. Ну сейчас, короче, я перезапущусь, ребят. Так, ребята, короче, я э, перезашел в Майнкрафт. Теперь в, у меня вроде нет таких багов. Да, все нет, все прекрасно. Короче, скидываем сейчас вещи. А, вот. А, опустошаем наш инвентарь, потому что это пипец полный. Так, надо будет сюда еще. Пос... Слушайте, у нас еды так достаточно. На этот хватит. На что нам хватит, не знаю, но, кстати, у нас едиц с вами много. Звучит так очень интересно. Так, ладно, все. Шутки в сторону сейчас я тут <coughs> распределю пока все вещи. Там. Курицу поставлю на жарку. Где она? Смешно. Так, ладно, все. Так, ребят, мы там с вами собирались узнать, можем ли мы сделать с вами сейчас энергетический лук. Он вроде, кстати, так называется, потому что я могу ошибаться. Нет, у нас нет энергетического лука, значит, надо будет вот это вот все говно сделать. Окей, okay, ладно, ну короче. Раз уж мы с вами сегодня не сможем сделать энергетический лук, так уж мы сами сделаем. Таумостатический ранец, да, таумаста. Да, да, да, все. Просто, знаете, я его до этого назвал таусматический ранец, а не таумостатический. Вот, но это очень сложно будет, поэтому я думаю, вам будет очень интересно. Серия будет долгой. А, вот, так что советую вам. А, что я вам советую? Кстати, это что? Магическое ухо, надо будет сделать потом. <coughs> Вне серии. Окей, ладно. А сейчас нам надо будет с вами письмена взять. Ой. Бумагу взять. И чернильницу, которая у меня где-то здесь должна быть. Да-да, вот она. Опа. Вуаля, сейчас мы с вами... Ёпта. А, что? Чего? В смысле? Чего, бля? Куда все пропало? Куда все делось, ёпта? Что случилось? Куда все подевалось? Что? Мне сейчас все заново изучать, ёпта! А -а -а -а -а. И вообще, как это случилось? Как это случилось? У меня теперь вообще никаких аспектов нет. Блин, да так нечестно. Я, значит, несколько серий? Собирал-то говно. И тут вот так вот, да? Спасибо, блядь. Обожаю. А -а -а -а, за что мне это все? Ну хоть палочки остались. Окей, ладно. Будем, видимо, сейчас полсерии изучать. Знаете что? Узлы ауры. Будем летать, бегать, ходить, смотреть. И изучать. И еще крафтить параллельно. <свес> За что мне все это? Ну что? Взлетаем, полетели. Короче, ребят, я походил, поизучал разные вот эти вот узлауры. Как понимаете, у меня достаточно так уже разных аспектов, но их все равно сейчас придется крафтить. Я ни черта не помню. Вот честно, поэтому я сейчас буду сидеть и крафтить. Надеюсь, а это не затянется на долгое время, и я быстренько это все сделаю. Итак, ребята, я сейчас тут ä, накрафтил ä, разных новых аспектов, ну и не только новых. Ну, раз уж у нас сбросился наш прогресс в ä, данной сфере, вот, получается, что новые. Поэтому вот так вот, ребята. А еще я не могу изучить дубовые ступень, типа я не могу изучить дубовые доски. А, не, уже могу все. Окей, это уже хорошо. Короче, я тут, э, конечно, не все полностью изучил, но у меня тут э, стало их, ну, по, ну, больше, чем было до этого. Вот сейчас будем это все сами собирать, и это будет очень весело. Потому что я уже знаю, как тут что соединить можно. То есть, типа, тут люкс. Снова надо будет э, делать э, люкс. Сейчас мы сами все сделаем. А, получается, сюда... Айра, сюда снова люкс И сюда снова айра Воля, мы с вами соединили Вот это вот все. дальше надо будет С вами соединить а, Получается это все с пером Это тоже будет очень легко, потому что там тоже Нужна айра Ой, чё я туплю Чё я туплю Я могу типа сделать Как сделать Короче, вот так сделаем а, Получается у нас она вроде делается из А, модус Получается, можно люксом даже пройтись нормально, будет ничего страшного. Вуаля. Дальше надо будет соединить, э, что это? Итер с э, оставшейся схемой. Это будет тоже очень довольно-таки легко, потому что он там тоже делается из матуса. А матус очень легко соединить, как вы уже поняли. Вуаля. Пархай как бабочка. Спасибо. Н ночная, надеюсь. Опа! Тау... Таумостатический ранец изучен. Сейчас мы с вами почитаем, что это такое. Ну, конечно, то, как я читаю, я это вырежу. Вот. Но вы можете поставить на паузу это все прочитать. Вот я сейчас... Нестабильность сильная. Пипец нам, ребята. <coughs> что нам делать со сильной нестабильностью? Может, свечей поставить? Или кластеры сделать. А, аппликация они называются. Кластеры, блин. Это вроде аппликации, да? Сейчас напишем. А, это... Это кластер. Я думал, это аппликация. Почему-то. Окей, ладно. Если что, сделаем тут кластеры. Нормально все будет, ребят. Так, надеюсь, это вас не вытолкали там. О господи, все уже выросли. Я думаю, их дальше размножать не надо, иначе будет полный трэш, а то вон как овцы друг другу подталкиваете. Кстати, я куриц поразмножал. Надо будет еще поразмножать, потому что яиц много не бывает. Звучит так очень интересно, слушайте. Л лучше не слушайте меня. Ладно, короче, там нужно из аспектов. Что там нам нужно? Нам нужно будет с вами 16 итера. Э 32 мочи. Что? Мочина. Э 32 патентии. И 32 валатуса. Это же, ребят, это капец. Да у меня столько перьев нет, ёб твою мать! У меня 4 пера, сколько тут? А, 2, значит нужно 16 перьев. А, у меня там был, Стойте, у меня же там есть! У меня же там есть! У меня же там есть банка с э, этим Валатусом. Сколько тут? ёб мне придется шейдер, мне я тебя ничего не вижу. А, неизвестный. Патентия. Арбор. Люкс. Мотус. Сенсус. О, нам хватает Валатуса. Что нам еще там надо было? Итер. А машина И потентия. Потентия сколько? А, 32. 32. Сколько у нас? 25, ой, 26. Не хватает. А потенция у нас вроде бы в угле, если я не ошибаюсь, да? Ну, если не ошибаешься, то да. Окей, сейчас чекнем. Да, да, да, да. Угу. Будем с вами плавить уголь сегодня. На угле. Так, ну что, как бы. Э, давайте начнем именно с этого, кстати, у нас... А, где у нас есть Итер? <гас> В двери есть мочина! Вот это вот машина, короче. Не... Блин, короче, я буду называть ее машиной, потому что мочина, это, знаете, как моча. <гас> Блин, я надеюсь, я правильно читаю это все. Так, ладно. Где у нас есть... Э... Итер. Сейчас узнаем, сейчас загуглим, ребят. Я специально себе сохранил. В рельсах в женчуке края в вагоне. короче, нам надо сами сделать рельсы сейчас. Окей, у нас вроде, кстати, были рельсы. Но я не помню, где они. Вот они, вот они, вот они. Да, да, да, да, да. Вот, вот, вот. Окей. Тогда я думаю, все переплавим. Не, ну че, почему бы нет? Кстати, надо будет найти. А замену двери? потому что я не смогу столько дверей скрафтить Окей, нам еще нужно древесина великого дерева. Две штуки. Вот, это вроде бы все, да? А, компаратор. У меня есть компаратор. О, у меня есть компаратор. А какой именно компаратор вам нужен? О, короче, ребят, я эти компараторы так-то делал для афкофермы. Ну, а потом я забил на эту АФК-ферму, потому что я про нее вообще забыл. Ладно, короче, если что, когда-нибудь в будущем сделаем. Нормально все будет. У меня собака двигалась. Типа она под лестницей сидела, что-то тут забыла. Окей, ладно. Какие-то странности происходят сегодня? Мне это не нравится. <соценно> так. Доски великого дерева. Две доски. Ага, все, и сейчас сделаем кожаную курточку. Во, у меня сколько тут кожи, -мо. Хоть всю деревню одевай, ей-богу. Хотя тут на тр троих человек? Ну да, ладно. Окей, ладно, начинаем сами выстраивать это все. И на этом моменте мне становится капец страшно. А еще я закашливаюсь, потому что я болею. И не могу вы вылечиться до сих пор, кстати. 64? Да, все, 64. Все, прекрасно, жизнь в кайф Точно. Да пошел ты нахуй. Чему, ⁇ ебаный? Так, надо будет потому, значит, это такое. Так, машина есть. Что там? Так, Итер, машина, патентия, Валатус. Валатус um, есть. Что тут? А Итер есть. Патенти есть. А где машина? Стоять. Где машина? Вот машина. Ага. Все, всего хватает. Короче, одну банку я возьму себе специально, чтобы вам, ну, продемонстрировать, показать как-то. Вот. Вот так вот сделаем. Так, ладно, все, давайте начинать. А, я уже куртку засунул. А, получается, нам надо быть сами сейчас. Ага. Я ничего не понял. Короче, я сейчас об обзорчик. Так, ребята, спустя тысячу лет я расставил вот uh, все эти аспекты. И здесь получается через один все. Um, ну как, почти все через один. Я на всякий случай сейчас проверю, я правильно сделал или нет. Получается вот здесь один. <coughs> а, ненавижу болеть. Ну, вроде бы, вроде бы правильно все. Но если я сейчас всру это, это вообще будет, ну, не смешно вообще. Так, получается... А, Потенция есть, машина есть, а Волатус есть. А что там еще? Это тоже есть хрень. <звы> <звы> С Богом. А я палочку не взял. <звы> сейчас возьмем. Сейчас все будет, ребят. Сейчас будет стрёмно. Сейчас будет полный трэш. Трэшак. Чё, мне сейчас так стрёмно. Мне сейчас так стрёмно. На! Так Ага Что? Нет, нет, нет, нет, нет Быстрее, быстрее, быстрее Смотрите, чтоб там еще не выпали, блин А то там выпала эта хрень Почему-то Видимо, так и нужно Так, все, машину, машину всасывает, машину. А, страшно, страшно, страшно. А вдруг что-то опять выпадет? Выпало золото. Куда выпало? Бля, оно всосало золото. Нет, оно не всосало золото. Золото пропало! А, у меня током ебнуло. Золото железо, ебта! Где? Где? Где? Где? Где? Давайте быстрее, давайте быстрее. Сасывается, всасывается, там уже все всасывается. И железо еще куда-то пропало. По-моему, я железо неправильно поставил. Да, я железо неправильно поставил. Но здесь стояло. Ай! Что случилось? Блять, я все... Ай, блять, не получилось, ребята. Быстрее забираем курточку. А, блять. У нас тут рядом серебряное дерево есть, так что не сым. От а этого надо срочно избавиться. Почему? Почему мне не получилось? Ребят, скажите, пожалуйста, что я сделал не так? Почему оно начало вообще выпадать? Типа, окей, вот такой вот у меня вопрос. Мы сами просто так всрали. все, Опять! Опять все это заново делать. Ёпта. <клёх> мде, полный мде. Ну я в шоке. Как так-то? Что я сделал не так? Я прям все точь в точь сделал, как было на видео о том. Ай, мне сейчас заново это все придется делать, ребята. Опять, ёпта. Ну мне что сейчас в шахту идти да за этим тупым Родстоуном? Но у меня нет другого выбора. Оно все высосало. Сука тварь. Ему надо было 32, он высосал все. Сколько машин... Это... Да, это машина. Там сколько машин в Redstone. А, у меня вообще Redstone нет. Ну чё, пошли в шахту, пошли в шахту. Окей, сейчас, короче, будет эм, ускоренная съемка. Спидран в Майнкрафте. Поехали. Э, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Все, вот так вот. Сейчас еще поедим картошки. Я, кстати, не знаю, куда делать мое мясо. Возможно, я его уже съел. Я уже забыл, что как расставлять. Вроде бы вот так вот. вот так вот. Дальше здесь э, компораторы, два слитка. Сюда, вот так вот, да? <coughs> ну, вроде бы так. Опа, все, началось. Поехали. Блин, надо было проверить, но да ладно. Я здесь все делал правильно. Окей. Как только начнутся самые какие-то стрёмные, там, знаете, молнии херачить, сразу берем куртку и сваливаем. Пока ничего интересного не происходит. Ой. Происходит. Блин, стрёмно-то как стрёмно. Это, этот мод слишком сложный для меня. Если у меня молния долбанет, то это уже реально будет не очень. Ну, что ты там любишься опять? Так, всосало. Всасывает, всасывает, смотрите. Получилось, да <смех> <смех> Я в шоке, ребята У нас с вами получилось Я рад этому Но вот Честно скажу, я рад, потому что Мы с вами столько всего угробили Просто на это дерьмо Вот Вот он там, мастатический ранец Ура, сейчас мы будем летать с вами как его только надевать? Куда? А, он вместо... Ну, типа вот сюда его надо засунуть. Его как-то еще заряжать можно было потенцией. Потенцией. Потенцией, если что. я не помню как. Типа Shift. Нет. А как? R. А, его открывать надо. Я-то думал, там какую-то хрень надо делать. А его вот так надо, смотрите, открыть вот так вот, сунуть вот сюда. И сейчас, смотрите. Как летать? Может, здесь написано управление. Банк. А, для включения вы... А, блин, я-то полностью, ребят, не прочитал это все. Вау! Смотри... Ля-ля-ля-ля лечу. Муха, блин. Думаю, с вами в воздухе буду прощаться. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Зашари. Всем удачи, всем пока. Это самое тяжелое видео, которое я снимал.